Всем привет, друзья! И хотел бы сказать вам такой плохой новости. Мой друг... Мой друг. Его звали Сип Геймс. Который сейчас, в это время, ну, может, в прошлое время, заблокировал свой канал. И у меня жутко бомбит. Он удалил канал из-за того, что у него всего лишь 26 подписчиков. 26 подписчиков. Но ну, это же скажем, нормально, но он еще мог подняться. Мог. За, за что он удалил канал? Теперь мы с ним никогда не сможем играть в Майнкрафт и снимать для вас видео. И знаете, как мне это? Знаете, как? Что у меня даже бомбит. Я не могу ничего сказать. И поэтому, дорогие друзья, и поэтому я ищу себе нового нового партнера, который будет со мной снимать видео, у которого есть лицензия Майнкрафта. Ну, давайте, пишите мне вконтакте и в, или в скайпе. Ссылки будут в описании. И когда вы мне отправите в друзья, ссылочку, тогда я отвечу на вас, на ваш вопрос. Ну, вы мне можете написать в комментарии. Под любым, под любой записью. Написать. Добавь друзья, я хочу чтобы снимать. И я от тебя добавлю друзья, напишу тебе сообщение, ну, ну в общем, мы пере, переписываемся принимать, не принимать тебя. А, и мы можем подняться. Да, подняться. Именно подписчик и лайкать. Но это уже твое дело. Есть еще у меня такой друг Максим, мы с ним тоже снимаем видео. Но с ним снимаем очень редко. А с Серегой мы играли каждый день. Ну, в общем, надеюсь, ты тоже будешь каждый день играть и снимать ее со мной. Потому что ему было лень даже делать монтаж видео. Это очень-очень странно и очень-очень обидно. Поэтому, надеюсь, ты не ленивая жопа и ты тоже будешь... Снимать Видео со мной Вот даже если ты сейчас смотришь это видео У тебя есть оцензия Майнкрафта Давай, кидай заявку Вконтакте или пиши в комментарии в... Вконтакте Или в комментарии напиши Под этим видео Напиши свой ВК Я зайду, добавлю тебя в друзья Мы переписываемся Ну в общем Принимать и не принимать это уже мое решение Но ты можешь попасть мы можем снимать вдвоем вот если ты даже ты смотришь тебе же легко просто отправиться заявку или написать в комментариях что я в к я тебя добавлю друзья ну если ты хочешь участвовать то скорее спускайся вниз там есть э, кнопка мой ВК мой скайп там написано а, ну в скайпе либо вконтакте добавляй в скайпе еще намного легче вот, я скажу тебе в скайпе нужно всего лишь -то, нужно всего лишь написать тот никнейм который написан в описании ты меня доб... ну, кидаешь заявку, пишешь, добавив, друзья, я твой подписчик, э -э хочу с тобой снимать видео. Ну, это то же самое, только намного легче. Даже не надо 500 раз писать. Ну, на этом все, я думаю, э -э вы найдете меня. На этом вы можете подписаться на канал, поставить лайк. А с вами был Мир Ферри. Всем пока!